Товарищ <свист> <свист> человек, кто-то понимает, он <свист> <свист> Вот Максим, по один из адекватных бойцов. все остальные готовы не просто остаться Алина? Алина! Готова? Максим? Готов? Поприветствовали. Поприветствовали друга. Подальше расходить, чтобы у вас просто была потом такая большая металлическая вариант. В общем, если явно там откроется, тогда двери ну, откроются. Стоп, стоп. Там нормально, да? Если явно открывается. Алина, готова? Да. Аксей, готов? Ой. Стоп, стоп, стоп. Алила, готова? Максим, готов? Давай! Это не... Это Я уже Я на его уйду Я Я на не сказал, не не Готовы? Да. Все, спасибо. Ну спасибо. Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Да. Ну молодец. Мат! Так, я знаете что... Ну как же столько... Считать, Нормально. Нормально да. их...